Всем. всем привет. Здравей, здравствуйте, здравствуйте. Здравия, здравия, всем здравия. Так что, все в принципе? У нас двенадцать человек из шестнадцати. Отличное посещение в журнале посещений. Доброго здравия всем, запись веду, сначала на компьютер записывается, потом в YouTube выкладываю, часа через 3-4 будет видеозапись, чтобы потом партнерам раздать Сегодня у нас восьмая планерка по счету, получается за полтора каких-то месяца с середины э, марта, с 13 марта, а, ну, 13 мая будет 2 месяца. Ну да, 2 месяца, 8 планерок, э, нормальный темп. Это в принципе каждую неделю. Рекомендую всем, кто новички приходит э, много задают вопросов, э, чего-то не улавливают сути, э, как э, продвигаться, как расти э, в команде. Давайте им ссылку на планерки. Все планерки подряд посмотрят. Там, ну, их немного. 8 планерок даже. Ну, представим, что по 2 часа каждое 16 часов ну, можно за 2-3 дня освоить. И у человека будет полное понимание, куда двигаемся. Потому что мне пишут в личку. Новички говорят, я вот под, так, с тем-то руководителем работаю. Ну вот он занят, там, как, вот у меня такие вопросы. Я им даю ссылки на планерку, люди смотрят, все, вопросы отваливаются. Есть, просто всем людям давайте записи планерки, ссылки прям давайте. А лучше еще, если они будут перезаливать на свой канал YouTube. <клышь> так, ну это вот об этом. Сегодня много различных новостей полезных, перспективных, интересных и серьезных, очень серьезных, поэтому обо всем по порядку. Ну, начнем, наверное, с самого интересного. Так, демонстрацию экрана сделаем. И я не смотрел еще, просто мне прислали, я закрепил. Ну, я люблю так делать, чтобы искренне было, то есть, ну, без подвоха. Вот Благодарность сообществу правовед Сибирь» от Виталия Моторова. Ну, именно он по источникам энергии там получал мегаватты, поэтому хотел послушать его. Давайте послушаем, тем более 2, 2 минуты 41 секунда. Доброго здравия, дорогие друзья. На связи Виталий Моторов. Записываю данное видео с целью поблагодарить сообщество Правовед Сибирь», в частности Владимира Мошкина, за всю его деятельность, за ту организацию и за пакеты документов, обладателем которых я также стал, как и многие тысячи уже людей. И как и было им обещано, подарочные мегаватт-контракты, я вам сейчас продемонстрирую. Переключаю на рабочий стол. Вот мой кошелек эфириум. Вот мои мегаватт-контракты. У меня 209 мегаватт. Нажимаю на них. Вот 1 мегаватт. 208 Один были подарены мне по акции. За репост. Я уже не помню, помню за репост. 200 я приобрел. И 8 были подарены Владимиром просто за то, что я являюсь обладателем этих пакетов документов. Отправить в Сибирь. Они мне очень помогли в моей деятельности. В переписке с банками, общением. Да и вообще в правовой сфере я стал более грамотным, более организованным, за что я очень благодарен всему сообществу правоведцеби. Также желаю процветания Денису Залевскому и всей команде компании Search Energy, которые ведут такую активную деятельность по продвижению без генераторов. Вот. И желаю всем приобрести или получить в подарки эти мегаватт-контракты, которые со временем станут очень востребованы. Я в этом уверен. Всем благ, всем удачи, хорошего настроения. И позитивно всего доброго ну то я вот э, к чему туда замечу э, видели да что человек в первую очередь получил э, по закрепленной записи э, сейчас э, получается ну, тогда уберем вот пост за два месяца еще даже двух месяцев нет, с 24 марта 13 тысяч просмотров 248 человек себе отрепостили У них, соответственно, по тоже людей в друзьях Лайки поставили То есть, опять возвращаясь к тому, что к самому простому Разместили вот такой пост и он работает Но об этом посте нужно в каждых своих видеороликах, вебинарах я своей странице проговаривать, чтобы люди, смотря видеоролик, знали, на чью страницу зайти и сделать репост. И получается, что так, чем И получается, что человек, получая подарок 1 мегаватт, он регистрируется, смотрит видео, знакомится с информацией погружается в нее и потом приобретает, когда ознакомился с информацией. Это как крючок, работающий, ну, крючок, который цепляет именно информационно человека. Это самый простой, эффективный рабочий метод. Продвигайте его один из первых, все остальное тоже делайте, но это самое эффективное и партнерам своим об этом говорите. Это вот именно вот это видео показывает благодарность человека о том, что все это работает. Был сегодня вопрос, я его сразу пометил, какие карты банков использовать. Я использую Visa Platinum. Да, иногда бывают э, переводы, которые требуют подтверждения в колл-центре. В этом нету ничего такого сверхъестественного. Это не блокировка карты, там, не блокировка там... Вашей личности или еще что-то Это просто Сбербанк беспокоится о том, что вы ли совершаете перевод на ту или иную карту У меня такие моменты происходят ну, максимум может быть три раза в месяц Причем у меня каждый день проходит 1 миллион лимит по карте Переводы мне переводят, я перевожу, то есть там по криптовалюте, по мегаватт-контрактам, по правоведу, там личные какие-то движения. И все спокойно работает. То есть никто никогда там не звонил, не требовал никаких там подтверждений, документальных или еще каких-то сверхъестественных вещей. Просто бывают карты людей, которые получают какое-то вознаграждение, да, кому вы переводите. А эти люди где-то этой карточкой были засвечены. Ну, в каком смысле засвечены? Может быть, они их карточкой пользовались, там, приобретали, ну, я не знаю, там, наркотики, участвовали в каких-то схемах вывода, обналичивания денег с банков или еще откуда-нибудь там. Ну, просто не то, что сам человек которому вы переводите, был в этом замешан. А у него были транзакции с какими-то непорядочными картами. И вот эта как бы сетка, э, привязка, она ну, отслеживается банками. И вот я перевожу человеку на карту. Мне говорит, даже 10 тысяч рублей. Мне говорит, подтвердите в колл-центре. То есть, соответственно, значит его карточка где-то уже запачкана. Какими-то транзакциями вот этот хвост дошел до меня, так сказать, что она на контроле где-то стоит. Но это не говорит о том, что моя сама карта на контроле. Потому что у меня все переводы благотворительные. То есть я просто перевожу благотворительные переводы. Подписываю это в каждом сообщении. Кто от меня получает переводы, тот видит. Что каждый перевод благотворительный. Это не облагается ни налогами, ни какими поборами, поэтому. Ни запретами, никто не запрещает вам передавать деньги другим людям по собственному желанию Поэтому просто делайте карту Платина э, У вас будет 1 миллион э, в, в сутки переводы по безналу э, И 500 тысяч в день можно снять наличными с банкоматов э, Но не более 5 миллионов в месяц ну я так думаю, 5 миллионов в месяц, как бы это нормальный оборот налички, как бы, ну, можно не знаю, там, все что угодно творить, там, если у вас такие доходы, там и вы снимаете 5 миллионов в месяц. То есть платиновской карты хватает вполне для движения всех. То есть 1 миллион в сутки 30 миллионов в месяц. Нормальный оборот. А если учесть то, что. Вы можете зарабатывать при партнерской программе в мегаватт контрактах до 30%. Я уже не считаю бонусы iPhone, макбуки и моноблоки Apple. То 30% от 30 миллионов это 9 миллионов рублей. Вы можете зарабатывать на партнерской программе, если у вас такие обороты будут по продажам. В месяц, опять же. И в качестве подтверждения, что такое реально, да э, вот есть у нас список топ-10. Но ну, есть еще люди, там уже там, 14 или 15 человек. А, ну в чате у нас 16 да, человек. Ну, 15 человек. Точно кто тоже сделал больше миллиона. Мне просто не предоставляли сведения. Это, я здесь только указываю партнеров первой линии. То есть вот есть Елена Ремки, у нее 13 миллионов продаж. То есть на 13 миллионов 380 тысяч Елена реально закупалась в компании Мегаватт-контрактами и продвигала по своей сети. Потом Арсен Фудс идет 4 миллиона у него закупа, Евгений Щанкин 2,530 и так далее. То есть нету ничего сверхъестественного, обычные люди, такие же как мы, там без каких-то там связи правительственных без средств массовой информации просто на личных отношениях на знакомствах на выполнении вот этих всех рекомендаций которые даются на планерке люди достигают таких результатов и давайте расскажу пользуясь случаем да что я отмечаю вот в этих людях ну про хотя бы про топ-3 елена она как делает она очень много путешествует по другим даже странам и каждый день заводят новые знакомства там, где останавливается. То есть, соответственно, там люди с различных также бизнесов, с различных сетевых компаний, с традиционных бизнесов, криптовалютчики и так далее. То есть в гостиницах, в отелях, где-то на отдыхе ну, успешные люди пересекаются. И с ними можно поговорить на любые темы. И вот э, Елена эти встречи проводит на отдыхе, совмещает приятное с полезным. И вот у нее такие результаты. То есть у нее партнеры с разных стран. Э, Арсен конкретно э, занимается, он э, не делает такие вот как Лена встреч, да, там индивидуальных тет-а-тет, -а -тет, э, список знакомых там, или еще какие-то способы. Он работает с блогерами, то есть видит, находит в интернете блогеров, которые адекватно вещают что-нибудь связанное с технологиями, с будущим, ну, что-нибудь такого светлого, так сказать, с, с, ну, света. Цвета, там, я не знаю, можно выразить. Ну, то есть что-то интересное, позитивное, чем занимаемся мы. Он с ними связывается, задает вопросы, как бы, ну вот, ты слышал что-нибудь про это, я к тебе как к специалисту да, обращаюсь, и человек ему, соответственно, отвечает, да, слышал, либо не слышал. И в любом случае, да или нет, заводится разговор, и находятся точки соприкосновения ввиду того, что... Ты можешь получить, блогер может получить мегаватт контракты Плюс в денежном вознаграждении Если он эту тему будет освещать у себя в блогах, на ютубе, в своих группах Ну в принципе расходы я вам примерно так вот скажу Блогер, у которых там по 10 тысяч, по 50 тысяч подписчиков берут, ну у них команда просто, кто-то там делает видео, классные, грамотные видео, кто-то текста пишет, кто-то группы ведет. То есть на целую команду в среднем как бы 100 тысяч рублей оплачивается они пишут статьи, причем качественно, все согласовывают, делают эту работу. То есть заплатив 100 тысяч рублей, вы привлекаете внимание как минимум. Десяти тысяч новых инвесторов Ну и получается, что что у нас Сто тысяч, десять тысяч, десять рублей Получается у нас обходится один новый инвестор Ну то есть тоже нормальный расклад Даже деш дешевле, чем получается репосты в ВКонтакте для чего это рассказываю? Что вот эти все действия в совокупности Если вы используете методы Елены, Арсена Социальные сети, используйте мои методы, которые я рекомендую Все вот в совокупности, уделяя им Допустим, сегодня встречи попроводили Завтра с блогерами пообщались Послезавтра социальные какие-то действия сделали в соцсетях я имею в виду. У вас будут постоянные продажи мегаватт контрактов, будет расти команда. Эти люди подтверждают своими товарооборотами. Евгений Щанкин, он, насколько мне известно, там, различные открытки поздравительные делает, стихотворения с днем рождения, там, всякие смайлики, гифки людям незнакомым в сети, там, выкладывает, поздравляет, обращает на них внимание. Тем самым привлекает к своей странице внимание. Люди заходят, смотрят, наполняются информацией, начинают регистрироваться, общаться там. Ну, каждый из них проводит планерки, сегодня могут выступить, как бы еще какие-то свои фишки рассказать. Я просто вот, так вбросил информацию, какие существуют методы, какими. Ну и вот топ-3, да, так сказать. Людей, которые делают товарооборот Чтобы было за кем стремиться Связывайтесь с ними напрямую Просто вот, э, Неважно в какой вы там структуре Кто ваш высшестоящий наставник Вы просто можете Связаться с этими людьми э, Со всеми, да Вот которые в списке И пообщаться, спросить узнать Какие методы он использует Попроситься, чтобы вас добавили в чат И в этом чате получать Регулярную информацию ежедневно о том, что делается, какие действия делаются, какие результаты происходят <связывая> Это об этом Дальше По партнерской программе Партнерская программа Это у нас получается план вознаграждения Так, эту страницу я тогда закрываю план продвижения здесь опять же эта ссылка будет под видео план продвижения мегаватт контрактов здесь указана акция в социальных сетях которые у меня на странице о ней уже не будем потому что уже они сказали продвижение на земле развитие офисов эта рубрика в ближайшее время будет функционировать когда у нас появятся готовые генераторы сколько количество штук я вам сегодня расскажу и как это будет двигаться и тогда здесь будем наполнять подарки партнерская программа практика показала за два месяца тот кто не придумывает уже велосипед а использует схему которая работает вот эту с вознаграждениями тот и достаточно успешен кстати вот в топ 3 вот этих входят люди которые как раз используют вот этот план продвижения даже не изобретая ничего нового своего то есть именно вот это скелет а потом что-то там своего немного добавляет но вот это у них основа поэтому у них идут продажи первое что каждый партнер первой линии получает так, У нас получается, партнеры, сделавший товарооборот по продаже мегаватт-контрактов в 1 миллион рублей. То есть до 1 миллиона рублей человек получает плюс 10% к покупке своих мегаваттов. Допустим, на 100 тысяч покупает, ему руководитель вышестоящий отгружает на 110 тысяч, плюс 10%. После того, как человек на этих условиях сделал 1 миллион закупок у своего высшестоящего руководителя, он получает в подарок смартфон Apple, I8, Apple iPhone 8 Plus 256 гигабайт стоимостью 73 490 рублей и переходит на партнерскую программу плюс 20%, что ему позволяет набирать первую линию. И платить им 10%, как и до этого платили ему 10%. Набрав 4 миллиона рублей, он, этот же человек, получает ноутбук Apple, MacBook Pro 15 дюймов, стач-бар-панелью, процессор седьмого поколения 3,1 гигагерц ядро 16 гигабайт оперативная 2 терабайта жесткий диск стоимостью 291 990 рублей у нас уже два человека 33 человека это арсен Фунц, елена реймхи и сергей селезнев который выполнили эту квалификацию и кто-то уже получила кто-то еще ждет потому что macbook заказывается цвет серый космос и ну, их, они очень редкие по этому цвету, и их привозят на заказ. Соответственно, получив MacBook и сделав оборот в 4 миллиона рублей закупок у официальных представителей, вы получаете еще плюс 30% к своим закупкам мегаватт контракта. То есть, вот это и есть как бы ваш доход и ваша дельта для того, чтобы вы строили свою команду и могли вознаграждать. Партнер, сделавший товарооборот по продажам мегаватт-контрактов в 10 миллионов рублей, получает в подарок моноблок Apple iMac Pro Xeon с 18-ядерным процессором, 2,3 ГГц каждое ядро, 128 ГБ оперативной памяти, 4 ТБ жесткий диск и видеокарта. На 16 там, гигов, я не знаю, там вот это, что она обозначает в видеокарте. Насколько это там серьезный? Э, ну, ну, какой-то показатель. Стоимостью 949 990 рублей. Партнерская программа. Знаю, знаю. А? Знаю, знаю, карта какая есть на а -а -а. <клышко> Партнерская программа. Остается также плюс 30%, хотя до этого в предыдущей планерке здесь было 40%. Объясню сегодня почему. Это остается. То есть плюс 30%. Будут дополнительные бонусы. Да, в виде там. Мы еще подумаем, то есть там в виде, может быть, автомобиля даже там или еще каких-то дорогих подарков. И следующую квалификацию, ну, там нужно просто это все обсчитать, чтобы она не наносила ущерб компании и в то же время давала а, результат человеку, который занимается именно вот таким активным продвижением и делает такие товарообороты. Но на самом деле... На самом деле, вот э, как бы, в принципе, здесь больше и не надо там какие-то планки повышать. Почему? Да потому что у вас всегда, когда вот вы получаете плюс 30 мегаватт э, в подарок, да, к своему закупу, у вас всегда есть там 5-10 человек, которые на 10% работают. Есть люди, которые на 20% работают. То есть за счет того, что у вас есть ширина людей, вы все равно имеете огромнейший доход. Но помимо этого, вы просто представьте, вот, допустим, Елена, в марте она заработала iPhone. Даже если представим, что у нее не было бы партнерской программы, она не получала бы никакой доход, просто получила iPhone. Это получилось бы в денежном эквиваленте зарплата 73 тысячи в марте. Но кто получает такую зарплату? Пусть она даже выдана iPhone. А в апреле она получает зарплату 300 тысяч рублей, если даже учтем, что вот тут всяких вот этих там 30-20% там вот этих не платилось бы, не добавлялось. <coughs> Тоже отличнейший доход. И в мае месяце она получает в 1 миллион, то есть Apple, iMac стоимостью. Это как бы и есть просто бартер, так сказать, вознаграждение. Но почему э, такое вознаграждение, такая техника, я уже объяснял Потому что э, не каждый человек, даже имея возможность купить И э, позволить купить себе такую дорогую технику Просто пойдет на этот шаг Ну просто скажет, да не, я лучше там, допустим, зубы себе вставлю там Или может быть машину поменяю, куплю э, Или еще что-то сделаю на эти деньги Но сам себе не куплю Поэтому, а я знаю, что... Э, Потому что у меня есть и iPhone, у меня есть и но Apple MacBook Pro, вот этот, которым я уже больше года пользуюсь. Единственное, что у меня нет моноблока Apple iMac. Да? Но я уже вот это вот, зная эту технику, конкретно понимаю и могу вам сказать, что работая на этой технике, вы будете делать в 10 раз больше работы за тот же самый промежуток времени. Потому что она летает. То есть... Вы просто не успеваете подумать, прикоснуться, все, техника уже срабатывает на вас. А не так, как вы на Windows там работаете, то у вас вирусы засорились, то вкладка не открывается, то текст пишете, а он еще на экране даже не, на, не появился, а вы его напечатали уже на клавиатуре, там целое предложение. И такого вот беспредела файлы удаляются, заражается там чем-то с интернета. На Apple нету такого вообще в помине. Никогда не было. Вот я комфортно пользуюсь. Вот, а, у меня ноутбук перезагружается. Вот если его перезагрузку сделать за 20 секунд. То есть, чтобы перезапустить систему, включить у меня тратится 20 секунд. Когда я работал на винде, а, ну я успевал налить чаю. То есть и попить маленько чаю пока у меня там запускалась система операционная ну то есть вот эти все вещи они просто экономят ваше время и естественно еще из немаловажных факторов когда вы приходите на встречу с потенциальным инвестором да мы об этом сегодня говорим то человек видит что вы с айфоном у вас там ноутбук один из самых дорогих что ну, вы как-то представительно выглядите. А если вы еще его пригласили там к себе в офис или домой, у вас стоит iMAC, да, там стоимостью 1 миллион, ну, то есть доверие определенное вызывает. Но это как бы не совсем есть правильно, да. Использовать вот так вот доверие, но все равно какой-то статус в обществе. Это, хотя я не люблю вешать ярлыки, статусы, но для некоторых людей. Которые там в традиционных схемах, в традиционном бизнесе Для них это какой-то показатель И уровень доверия к вам Что вот, стоит с вами работать и инвестировать Потому что у вас вот такая техника дорогая Это вот такой момент Поэтому вот здесь э, остается пока 30% Объясню э, чуть позже когда мы перейдем к следующему разделу Теперь дальше вот как раз вот эти объяснения будут вот здесь Условия размещения официальных представителей на сайте Заходим на сайт А Давайте отвлекемся да, от размещения официальных представителей Есть группа у нас вот здесь на сайте компании в разделе контакты В ВКонтакте группа Вот я на нее перешел 1398 участников в ней И что нужно делать каждому из вас Вот зашли раз в день Два раза, три раза в день Увидели новости Здесь выкладываются все самые свежие новости Что вот производство запущено Все наверное смотрели ролик 2 минуты Где уже полностью корпуса готовы Втулки готовы Шпонки там и так далее и тому подобное ну то есть подшипники, то есть все завезено, все сделано. Осталось там с обмоткой, с проволокой и так далее. Вот эти все вещи уже со, со самим ротором а, накручивать, делать, а, пластины там правильно укладывать и так далее. То есть это уже сделана работа. Вот-вот в ближайшее время мы уже увидим действующий генератор. Да? Берете обязательно, ставите лайк и делайте репост на свою страницу. То есть нажимаете репост, каждый репост, который я либо делаю, я свою информацию, вот у меня есть заготовочка, я свою информацию копирую. Вот мои контакты, логин скайпа, телефон, e-mail, контакт, одноклассники, телеграм-канал. Я копирую и вставляю в комментарии под чужими постами, делаю репост. Захожу на свою страницу ВКонтакте, нажимаю «Моя страница», и вот новость с официального источника, да, с официального группы у меня закреплена, ну не закреплена, а просто в новостной ленте. И здесь я еще ставлю лайк. Зато люди, которые ее репостят, они видят вот информацию. Развернули. Вот они видят мои контакты и связываются со мной. Это создает еще один из трафиков на, на мой телефон. Новых э, партнеров, э, клиентов, инвесторов. Это вот э, то, что и вы тут убиваете двух зайцев. То есть вы группу раскручиваете и новости компании э, свои э, ну дальше транслируете другим вашим подписчикам. И так же самое берете все новости, отлайкиваете да, и репостите. Еще что хочу сказать. То есть вот это сейчас тоже скажу, потом перейдем уже к контактам. Ездили в Новокузнецк, ребята. Вот такой завод. Шикарный, красивый. На котором мы будем производить уже генераторы промышленного масштаба от 100 мегаватт линейки Объясняю вам ситуацию, просто чтобы каждый из вас понимал. В России в бюджете заложено еще 20-30 лет назад, 10 лет назад, определенная инфраструктура, то есть в любой стране испокон веков, то есть как бы там Российская империя была, царство русское. Российская Федерация, РСФСР, там куча-куча всяких наименований, да, везде уже давным, люди давно живут на планете, да, и давным-давно уже есть определенная документация и какие расчеты там, графики, сметы, какие заводы должны быть, сколько их количество, изведана вся уже территория, где какие запасы, где какой завод поближе к таким запасам должен что-то производить. И вот, вот это все да, уже профинансировано. Деньги с бюджета там, определенными должностными лицами попилены на строительство вот этих всех объектов. И они вот построены. Вот это один из таких объектов, который был построен. И он стоит, его этот завод не могут запустить под то, что он построен. Причина нету электричества. То есть нету розетки, к которой его можно включить. Отсутствует количество энергии для того, чтобы запустить завод И таких заводов по России очень много То есть с бюджета выделены деньги плановые, построено А подключить не к чему, не хватает электричества Потому что города, современные технологии, телефоны, ноутбуки, Wi-Fi, средства связи Они жрут много электричества Все люди этим пользуются и на промышленные какие-то нужды на заводы по переработке допустим, каких-то отходов и так далее. Тому подобное, на полезные какие-то производства отсутствует просто количество электричества, чтобы это запитать. И эти заводы можно приобретать в 5 раз, в 6 раз дешевле, чем их рыночная цена. Вот этот завод оценивается примерно в 250 миллионов рублей. Его рыночная цена. Да? Давайте посмотрим вот фотографию. То есть вот так вот он выглядит. Все, как бы сказать, нулевое. Здесь ничего никогда не было, как его построили. Тут не видно, что ничего не замаслено, мусора, хлама нету. То есть как бы все вот залито, все промышленно сделано. Все красиво, все с освещением, с пожарной безопасностью, отопление видим, то есть вот радиаторы. Все четко. Но он стоит много лет. Вот так вот это все выглядит. Красиво. Асфальт, ухоженно, то есть все замечательно. И вот эту вот прелесть э, отдают за 40 миллионов рублей. Просто чтобы она работала, э, а не платить за нее там налоги за то, что она стоит. Там, потому что, ну, это. Очень много содержания вот этого всего, очень много жрет денег. И сами понимаете, то есть цена 250 миллионов рыночная, и за 40 миллионов ее забрать и пользоваться в наших благих целях. Поэтому сегодня существует установка, это нужно сделать до 1 июня. То есть нам до 1 июня нужно постараться всем приложить усилия, для того, чтобы саккумулировать средства и приобрести этот завод. Через пару дней уже будут э, готовы документы на юридическое лицо, на которое будет этот завод оформлен, Ну, то есть э, именно на компанию, как на юридическое лицо. <coughs> Прошу очень всех как бы, ответственно отнестись, если нас допустим сейчас вот, да, в чате 16 человек, э, то нам каждому нужно сделать просто в принципе там по два с половиной миллиона товарооборот ну как бы как мы видим да что э, вот у нас есть люди которые вот сделали товарооборот понятно что есть какие-то средства в компании они тоже там идут на закупку там э, да и так далее и тому подобное на содержание там юридических каких-то основ технических э, сайта там верстки э, из, делают сейчас личные кабинеты более удобные там для всей системы учета акционеров и так далее то есть расходов достаточно тоже много но я всегда не смотрю на прошлое я живу сегодня то есть вот есть э, задача забрать вот это вот и запустить под нашу компанию ну я просто беру и ставлю цель нужно значит э, Сделать, предпринять все действия, чтобы э, продать мегаватт-контракты на 40 миллионов э, до, 1, э, до 1 июня У нас 20 дней в день э, по 2 миллиона У нас э, 15 человек в чате, да, 2 миллиона на 15 человек э, Так, сейчас посчитаем, люблю цифры 2 миллиона на 15 человек Нужно каждый день продавать на 133, ну на 150 тысяч Каждый день делать продаж на 150 тысяч Ну это каждый может, если будет прикладывать усилия И выполнять вот эти все рекомендации по продвижению <coughs> Дальше, что я хочу сказать То есть вот здесь будут производиться промышленные генераторы мощностью от 100 мегаватт соответственно потом нам надо будет и там и оборудовать это все но главное забрать помещение территории все остальное уже под этот завод под его стоимость можно брать в лизинг в рассрочки и так далее то есть рынок сегодня стоит что производственный что оборудование там продажи оборудования и компании сегодня даже вот я вам скажу, что в Красноярске как минимум есть тенденция, что уже агентство недвижимости продают квартиры в рассрочку без посредников банков и без процентов. Вот прям такая тенденция, то есть уже люди даже, ну кризис такой, что люди даже проценты банковские не могут платить, а покупатели Которые хотят продать свою недвижимость и гораздо больше, чем Ой, продавцов больше, чем покупателей То есть Предложение больше, чем спрос И поэтому Ну и еще есть люди, которые в черных списках Да, в банках Где-то там закосячили Где-то судебными пристами, возня у них И они не могут просто кредитоваться В ипотеку, а имеют доход И могут позволить себе в рассрочку Купить там недвижимость и вот эта сейчас тенденция идет с 2017 и с 2018 -го года именно в рассрочку. И сейчас э, весь бизнес э, возвращается к тому, что было в СССР. То есть юридические лица заключали договора и работали бартером. Растянуто во времени это было. То есть каждый месяц какую-то доляшку там, платили э, за тот или иной продукт, товар или услугу. И это сейчас все возвращается на круги своя. Об этом вот видео, которое в Томске. Мы слышали, что Александр говорил, два генератора по 10 кВт. На сегодняшний день завезено вот этого материала и заказано еще. Вчера буквально заказывали еще магниты из Китая, проплачивали еще одну партию и расширили до следующих параметров. То есть на сегодняшний день стоит задача э, к началу июня выпустить 10 штук 10 киловаттных генераторов с какой целью для того чтобы где у нас будут самые мощные официальные представители вот он список да и он будет пополняться которые показали себя строят команду проводят семинары проводят вебинары чтобы каждому этому человеку в его городе был презентационный генератор. Сегодня, это вот вчерашняя цифра, да, 10 генераторов по 10 киловатт презентационных готовятся, То есть уже 10 человек, а вот смотрите, да, и тут цифра 10. Я только сейчас обратил внимание. То есть кто сделал больше миллиона, ну хотя нас в чате уже 15, я говорил, что э, здесь еще второй, третья линии людей... Ну, просто не добавил я мне просто статистику никто не скинул из вот этой первой линии я добавлю обязательно либо мне сами в личку постучитесь кого нету в этом списке и кто сегодня ну вот в чате где сейчас мы проводим планерку в чате богачи в скайпе то есть это все кто в этом в этом чате все те кто сделал товарооборот свыше миллиона то есть Дайте мне свою статистику вот в таком виде. Я вас сюда внесу в список, чтобы уже э, мы генераторы планировали на вас тоже. То есть не только на 10, а там 15, 20, 30. Чтобы у каждого из вас был в наличии презентационный генератор. <coughs> Это к этому моменту. Дальше давайте еще новости посмотрим. Э, видим, что мы поддержали молодых спортсменов на первенстве России как э, спонсоры. А, выставка в Екатеринбурге проходила, тоже источник энергии на выставке. Кстати, очень много выставок проходит, и на них можно участвовать, раздавать свои визитки, листовки, подходить, общаться, обмениваться информацией с людьми. Каждую неделю проходят выставки в разных городах. А, первая встреча акционеров в Москве 22 апреля была. Кусочек видео есть. И так далее Там по вебинары выкладываются На Эхо Москвы интервью Каждый из вас скоро тоже будет выступать Как только в ваш город попадет действующий генератор То вам просто будут каждый день назначать по несколько интервью И у вас через средства массовой информации будут просто бешеные продажи Поэтому те кто сегодня Завтра, послезавтра То есть пока вот есть свободных много мест, незанятое пространство, я имею в виду, в городах, в регионах, в районах, там, в федеральных городах. У вас есть все сегодня возможности проявить себя и стать первыми, стать представителями в своем городе, регионе, в крае, в области, в своей республике. Просто нужно сегодня посмотреть этот вебинар. Еще раз его переосмыслить, переосмыслить масштабы нашей деятельности, идеологию компании, которая указана у нас на сайте, на официальном. Весь сайт изучить и включаться в работу. И давайте как раз мы по покупку завода проговорили, к фонду перейдем как раз мы. Будет две компании, то есть будет акционерное общество. Ну, Сейчас еще решим закрытого типа, открытого типа или публичное акционерное общество создавать, учреждать. Это ну, надо маленечко изучить вопрос и определиться. И будет еще фонд. Поэтому я сейчас вам покажу процентовку по официальным представителям. То есть план продвижения такой. Условия размещения официальных представителей на сайте. 50% от перечисленных денег э, от продажи идет в компанию, то есть э, на покупку материалов, зарплату сотрудникам, э, ну то есть все, что связано с производством генераторов. 30% Идет э, реферальные вознаграждения вот, по вот этим вот программам, которые я вам сегодня озвучил. Если с середины смотрите, да кто-то видео смотрит, то просто перемотайте ролик в начало и послушайте ну, об вот этих вознаграждениях. 30% пар процентов партнерского вознаграждения выделяется и 20% перечисляется в фонд. Э для чего это делается? да Сейчас вам объясню, как работает фонд. Вот э, на своих видео, Александр Сергеевич Кубушев на своих видео э, говорит про фонд, э, и у него очень правильное мышление в этом отношении: как запускать работу, чтобы. Э, нам э, держать постоянно одну цену, как вот в Советском Союзе, помните, то есть цена на продуктах печаталась прямо на самих продуктах. Там было всего три, э, получается, территориальных пояса, по которым была э, стоимость продукции одинакова. То есть Вы шли в магазин и вы знали, сколько стоит банка тушенки, сколько с собой взять денег. То есть можно было планировать деньги. Сегодня вы приходите, товар то дороже, то дешевле, то акция, то его вообще нет в наличии. Вот это все понимая, мы хотим, чтобы продукция наша она стоила всегда везде одинаковую стоимость. Чтобы не было купи-продай, зарабатывание на спекуляции, переплачивание за продукцию и так далее. Это делается очень просто. То есть как раз учреждается фонд, в который перечисляются вот эти 20%. И давайте вот здесь вот я просто <coughs> представлю. Ну допустим 50 миллионов прошло на сегодняшний день продаж. И 20% это 10 миллионов мы перечислили в фонд. Какие-то еще будут перечисления, благотворительные перечисления там, и так далее и тому подобное. То есть, этот спектр будет расширяться. Будут просто какие-то благотвор... организации э, ну, помогать перечислять деньги ну, в качестве благотворительности на то, чтобы это благое дело процветало и так далее. Вот у нас есть 10 миллионов фонд. Мы их не тратим, они лежат на счетах, как оборотные средства на какие-то действия, да? Но этот фонд, имея уставной капитал 10 миллионов, кстати, сколько это в евро? Так, евро сегодня, курс, что у нас он там стоит? 73 рубля. 10 миллионов поделим на 73 рубля. Просто хочу посчитать картинку. Точно, на 70, ну пусть 75 вот так. 133 тысячи евро, да? 133 тысячи евро. Допустим, вот как говорит Александр Сергеевич в своих видео, что хороший современный станок стоит 80 тысяч евро, чтобы его купить собственность его выдают в кредит в лизинг в европе это там может быть 2 3 4 процента годовых то есть в принципе как бы ну ни о чем такая рассрочка на 5 лет чтобы вот эти все деньги не тратить так как в фонде 10 миллионов активы фонд спокойненько этот станок который нам нужен для производства для нарезки пластин и так далее, там для намотки, современные, супер модные, там с кучей функционала, автоматизированные, производительные, там мощные и так далее, мы берем в кредит в лизинг там и так далее в Европе. И э, этот свой станок он оформлен в собственности на вот этом фонде. Фонд сдает Предприятию, заводу, фабрики. Этот э, в аренду. Этот станок. И допустим сдает в аренду чуть-чуть э, дороже. Чем э, мы платим банку. То есть допустим банку мы будем платить там, ну, 1000 евро в месяц. А заводу мы сдадем, сдадим его за 1200 евро в месяц. То есть сам завод за счет аренды этого станка будет э, компенсировать нам расходы с банками. Тем самым э, вот эти деньги, которые у нас уже есть в фонде, они у нас остаются незадействованы. То есть э, они уже могут работать опять же на следующие какие-то действия фонда. Потому что кредит гасится арендой. Какой Это один из плюсов в этом механизме, то есть деньги у нас остаются, мы их не отдаем никуда, и завод у нас в аренду снимает, платит деньги, приносит прибыль, там небольшой кредит гасится, но самое интересное в том, что вот этот завод, мы же у него заказываем какую-то продукцию, то есть мы завод обеспечиваем заказами, то есть у завода люди всегда будут получать стабильно заработную плату хорошую, завод будет всегда работать, то есть он его рентабельность будет высокая, это выгодно обеим сторонам, но здесь еще есть ключевой момент, это безопасность, допустим, если бы этот станок был в собственности завода, что бы было? В наше сегодняшнее рыночное отношение. Допустим, мы взяли, заключили контракт на 100 на, там, ну, возьмем тогда там на 100 деталей. И нам бы их сделали по 100 рублей. Следующий бы контракт. Роман, выключай, выключай, Роман, выключай микрофон. Роман, выключай микрофон. Позвоните кто-нибудь Роману, скажите, чтобы он выключил микрофон. Я выключаю, не, не выключи что интернет видите. Сейчас выключу, секунду. Я буду мечтать, потом выключил. В общем, смотрите. Следующий, да, безопасность Допустим, первый заказ Если представим, что станок по производству с деталей Не в нашей собственности, а в собственности завода, на котором мы сделали заказ Первый заказ этот завод нам сделает по 100 рублей за деталь, к примеру И поймет, что, о, нифига себе, этот продукт востребован, То есть спрос на него большой и следующий деталь нам будет продавать по 1000 рублей. Понимаете, да? То есть, чтобы извлечь огромную прибыль. И они будут понимать, что мы-то все равно будем заказывать, нам деваться некуда. Потому что у нас предзаказы есть со всего мира, со всех стран. И тем самым будет вот так вот искусственно наращиваться стоимость генераторов. Нам это не нужно. Поэтому мы все... Что связано с производством, станки и так далее Мы стремимся, чтобы это была наша собственность Чтобы себестоимость меньше и меньше и меньше Уменьшить себестоимость э, деталей Чтобы была себестоимость самого продукта, товара очень маленькая И она не росла, а наоборот старалась всегда уменьшаться Чтобы товар был доступен каждому человеку Любому человеку с любым доходом и вот этот механизм, он очень правильный. Соответственно, если этот завод в ближайшем будущем, в следующие заказы нам захочет поднять цену, мы ему просто подымем арендную плату за станок. И тем самым у нас появляется рычаг регулирования баланса, чтобы цена была приемлемая, адекватная. А не как сегодня у нас бывает, что купили за 100 рублей, там, я не знаю, как, как, ну, даже что там привести, тапочки, да, сланцы там э, летние за 100 рублей в одном месте, в другом месте за 1000 продают, зарабатывают там 1000% прибыли. Чтобы вот этого не было, мы сразу вот эти все вопросы в таком виде регулируем. Поэтому э, нужен и фонд, и э, акционерное общество. И поэтому закладываются вот эти вот 20% для фонда. То есть 30% партнерская программа, 50% на производство. Дальше. Конкретно к официальным представителям. Сегодня ночью все официальные представители, 44 человека, были удалены с сайта, с раздела «Контакты». Это... Причина первая, это вот новая вот эта информация, которую я вам сейчас даю. Вторая причина, то что те официальные представители, которые тут месяц-полтора провисели, большая часть этих людей не закупаются в компании мегаватт-контрактами. То есть они купили себе, в интернете на них через сайт выходят клиенты, кто-то хочет продать, кто-то купить, кто-то покупал из акционеров там еще по 5 рублей. Они договариваются, этим представителям продают там по 20 рублей. А эти представители, скупив по 20 рублей на стороне, да, они продают по 120. Используя свое положение как официальные представители и доверие компании. Но в компанию деньги не поступают, то есть деньги крутятся только по рукам официальных представителей, которые там покупают дешевле где-то на стороне и продают дороже по 120 рублей сегодняшней цене, которая сегодня 10 мая. Поэтому все были удалены и с сегодняшнего дня строго соблюдается. И вводится полный контроль Над официальными представителями Я его сам, этот весь контроль ну, Провожу То есть работа вот по вот этому принципу То есть 30% вознаграждения И 70% перечисления в компании Каким образом это будет осуществляться И как контролироваться Ну допустим, давайте простой пример Ну возьмем Адрес Елены Ренхи все очень просто. Мы заходим на блокчейн, э, эфириум, вводим адрес, проверяем э, переводы токенов. И, к примеру, да, видим, что э, ну, давайте какую-то цифру более Масштабную возьмем, какая-то большая Вот, 5417 Что Елена продала вот 5417 мегаватт контрактов два дня назад То есть каждая цифра, это вот просто я беру исходящие транзакции, складываю в одну кучку и получаю какую-то цифру И вот вам делаю расчет да? Опять возвращаемся сюда так дальше 5000 что там у нас было 5417 5417 мегаваттов елена продала неважно почем она продала где она их купила мне важно исходящие транзакции, то есть лена перевела 500, 5417 мегаватт контрактов я считаю по 120 рублей потому что сегодня курс 120 рублей и получаем 5417 умножить на 120 650 тысяч рублей рублей прошла продажа Я беру, отсчитываю так, как Лена, э, но ну, не то, что даже что у нее 30%, неважно, пусть она была новичком, у нее 10% к продажам или 20% к продаже. У нас вот есть вот эта цифра. 30% партнерские вознаграждения. Соответственно, 70% должно перечислиться в компанию. 50% на производство и 20% на фонд. Э, берем X, умножаем, да на 0,7 и получаем, что умножаем на 0,7, что Лена должна закупиться в компании на 455 тысяч минимум, это минимум. Вот так вот это все просчитывается, и тратится на это немного времени это не делается каждый день. Это будет делаться 16 мая. 16 мая, то есть 15 мая заканчиваются старый курс 0.0 часов по Москве в 24.00, да. 16 мая я с утра провожу расчет по всем официальным представителям. Потому что вот мы берем те, кто заявятся официальными представителями. Кстати, Каждый из вас, неважно, кто у вас руководитель, по поводу размещения на сайте, как официальный представитель, обращайтесь ко мне в личку. Сообщайте, кто ваш руководитель. Иерархия полностью соблюдается. Здесь товарооборот учитывается вашему вышестоящему руководителю. Это все четко делается. Но размещение, надзор, контроль, расчет вот этот. Делается напрямую со мной, то есть каждому, хоть вы на третьей, на четвертой глубине от меня там, как официальные представители, да, там в партнерской программе. Каждый из вас лично со мной связывается, кого я не знаю, будем знакомиться, здороваться, со всеми будем взаимодействовать, создадим отдельный, возможно, чат, хотя у нас есть уже чат планерки, и вас просто туда добавим, кто еще там не в этом чате. И там будет проходить работа. Те люди, которые не будут выполнять вот эти требования, они будут удалены из чатов 16 мая. То есть с 1 по 15 мая представим, что вы продали вот столько мегаватт контрактов. Мы умножаем на 120. Получаем стоимость, умножаем на 0,7. Если вы не закупились на сумму, 455 тысяч То есть 70% процентов от продаж Вас не разместят на официальном сайте И вы будете удалены Из чата рабочего В котором будет проходить работа Со всеми официальными представителями В котором выкладываются все новые новости В котором То есть вы также потеряете возможность Одному из первых Получить в свой город 10 киловаттный Генератор для презентации Ну и так далее То есть всех преимуществ Человек решается Проблем нет То есть это не негатив Это просто реальная продуктивная работа Для того, чтобы Обычные акционеры Которые принесли Свои денежные средства Кто 500 рублей, кто 100 рублей Кто 10 тысяч, хоть миллион Чтобы мы получили результат Это всего лишь меры Для того, чтобы компания Не утонула из-за того, что кто-то в качестве личных интересов занимается своим собственным обогащением. Скупает где-то спекулятивно, подешевле, пользуясь тем, что у человека там операция нужна, деньги нужны, там зерно надо хранить, как была ситуация, еще что-то. Скупают дешевле, продают дороже и тратят их на себя. И в компании не закупаются, в компании не идет поток. Нам такие люди не нужны, нам с ними не по пути. Поэтому каждого из вас даже в этом чате, а такие люди здесь есть из вас, кто этим занимается, однозначно, ну, я там разведку не проводил, но сто процентов такие люди есть, как бы даже среди 16 человек, которые сегодня на планерке. Все будет посчитано на блокчейне, то есть за 15 дней. И если вот эти цифры будут там... Разница, да, ну, как бы это уже ваше, ваш выбор, э, двигаться в одиночку, либо двигаться в команде. В команде условия вот такие. И их просим соблюдать, потому что это условие принимается не мной лично. Мне самому вот эту программу сказали. Александр Сергеевич видео это отображает все записывает, говорит как нужно двигаться, у него есть определенное видение, определенный жизненный опыт и он все делает правильно. Я его, его взглядов придерживаюсь и сегодня просто вам об этом всем рассказываю и навожу порядок в вашей голове, как бы, чтобы эта информация усвоилась, пережевываю ее, трансформирую в удобоваримую форму, показываю. И так же самое для ваших партнеров. Так, э, планерка у нас уже час, да, проходит. Дальше особо грузить не буду. Э, хотелось бы простые действия, приводящие к успеху, озвучить. Но это уже я проведу завтра-послезавтра вебинар. Сейчас там узнаю по расписанию. Проведу вебинар обязательно до 15 числа. Или 15 числа, может быть, проведу вебинар днем. Чтобы подогреть людей к повышению курса акций. Это уже посмотрим. Ну, сейчас у нас есть 30 минут на то, чтобы ответить на вопросы. Если у кого-то есть какие-то вопросы, есть чем поделиться. Может быть, я какую-то информацию не досказал, которую вы владеете новой какой-то. Потому что каждый из вас общается с Александром Сергеевичем Кугушовым, с Бобровым Александром общается. То есть. Ну, я готов эту информацию выслушать. Возражение может быть есть. Может, Почти, что дата официальной презентации уточните, пожалуйста. Дату официальной презентации генератора в Москве? Да, да, да. 26 июля 2018 года. 26 июля. А во сколько это будет проходить, потом позже объявить, да, чтобы ну, попасть на нее? Там, как, -то там как только регистрация юридическая произойдет, будет заключен договор, в котором будут все там условия прописаны, чтобы э, уже это мероприятие точно как бы ну, было закреплено и время за нами и все это будет объявлено времени еще предостаточно поэтому я даже этим вопросом не заморачиваюсь там то есть есть кому этим за заниматься как будет информация ее предоставят. но э, вот эти генераторы 10 штук они уже поедут не, мы не будем дожидаться там 26 июля до да, официальной там масштабной презентации международной с привлечением средств массовой информации правительства и других стран э, как только Генераторы там в конце мая-начале в начале июня вот, будут с конвейера сходить 10 киловаттные они будут разъезжаться сразу по городам, вот, ну, к каждому в свой город, и мы будем проводить презентации каждый в своем городе, в своем регионе. То есть по вот этому списку. Кто больше, лучше всех, больше всех сделает работы, тот первый получит. Вот, присутствие на этой презентации там не будет как-то ограничиваться. То есть все желающие могут принять в этом мероприятии участие? Я не могу сказать, потому что я такие мероприятия ни разу не организовал, но точно знаю, что билеты будут платные. По поводу количества мест, но ну, представьте просто аэропорт с ангарами, в которых гаражи для самолетов, так сказать. То есть ну там очень много места для того чтобы э, разместить людей но мы однозначно ну те кто сегодня в чате да те кто будут держаться на плаву до этого события не сойдут с дистанции там не скуриваться как сказать однозначно получат билеты от компании за счет компании там если даже не важно сколько будет стоимость этого мероприятия ну я полагаю что так и будет потому что ну по-другому не может быть то есть те кто делает работу то есть э, дает результаты для компании и для людей для акционеров в целом для всех людей и общества и других стран то однозначно то есть э, будут в подарок билеты ну, по крайней мере, даже если они будут платными, то для всех людей, которые... Вот я веду список по продажам, да, э -э, если даже они будут платные, то я за собственный счет оплачу вам билеты. Ну, то есть это я даже сам могу дать вам такую гарантию, что я готов заплатить за билеты, чтобы все ребята поехали и мы там все вместе встретились. В моих интересах с вами со всеми повидаться лично вживую. И провести там несколько дней времени спасибо за ответ. Ва Ва хотелось бы узнать. слышно, да, нет. да. Володя, хотелось бы узнать, насчет вот, а, акций, да, насчет как, каким образом идет вот, реестр акценера, каким образом. Ну так они же на блокчейне отображаются. То есть вот э, на каждый адрес, да, вот кому-то отправляли, вот считаем, к вот этому человеку. То есть к вот этому человеку 21 час назад, то есть вот мы подводим, пишет 7 часов 51 минуту 3 секунды 9 мая человек купил акцию то есть он встал в список согласно вот этой маркировки даты времени секунд то есть блокчейн как раз и позволяет э, вот эту очередность э, автоматизировать просто потом выгрузится вот эти все реестры э, и опубликуются на сайте в одном реестре в упорядоченном чтобы было каждому там понятно не, не, Я имею в виду не очередность ну, там, акционеров, а именно соответствие там, цены акций, да, одной, и, и как по, по ним потом будет дивиденды впоследствии. Ди дивиденды впоследствии, ну, как-то вот я не знаю, ты вырази мысль. Или вот, может, кто-нибудь подскажет, но ну, я вот как бы не понимаю вопрос, то есть как бы, в чем вопрос? Да, я думаю, пока вообще не стоит задаваться таким вопросом про дивиденды, придет время. Ну, я вот слышал такую мысль, как бы, тут уже у многих по, чат, по чатам, там, короче, а, Что я, вот, кстати, еще хотел узнать, оговорено а, а ли это... Ты Васильевич. смотри, дивиденды который будет фонд выплачивать, ты это имеешь в виду, по фонду, да, будут дивиденды, то есть 20% которые перечисляются, фонд обзаводится имуществом, вот как я показывал, да, там покупает оборудование, это оборудование на заводы сдается в аренду, соответственно, в аренду может сдаваться, да, там, выше, чем банковские даже платежи. Потому что мы же этот завод загружаем производственными мощностями. Происходит круглосуточная работа завода. Колоссальная прибыль. И за счет того, что мы аренду, в аренду сдаем заводу, фонд зарабатывает на, арен... на сдаче в аренду оборудования. И она может как раз и распределяться, вот эта прибыль, среди акционеров этого фонда. Да, ну, то есть это, это каждый акционер должен внести в этот фонд, да? Ну, сейчас, пока вот там Денис Залевский проводил, да, вот эти вебинары там, сейчас как бы проверяется, так сказать, вот эта механика, что там перевести там благотворительно там столько-то мегаватт. Просто проверяется как бы, насколько интерес есть у людей в этом фонде. То есть, ну, как бы вот все это учитывается, все ведется. Люди перечисляют. Ну, посмотрим, как бы за месяц, да, сколько людей в этот фонд вступят. Нужен ли он именно в том виде, как чтобы получать дивиденды. Вот как для меня, мне не нужны дивиденды на мои акции. Ну, в том виде, чтобы они были, как вот в Газпроме, да, там начислялись ежемесячно. Для меня... Даже вот эта стоимость просто самих акций, мегаватт контрактов и их рост это уже бешеные прибыли, которые мне там хватит еще моим внукам, так сказать. Но есть еще один момент, который будет вводиться. А, и для чего фон? То есть это только генераторы одно изобретение. Вы не забывайте, что там изобретений у Александра Сергеевича определи, а, ну, достаточное количество, которое мы слышу, также замок да. будем внедрять. Они будут эксплуатироваться, эти изобретения, сдаваться в аренду. И вот он когда рассказывает про автозаправки, да, чтобы э, на автозаправках, то есть, вот мы допустим, на машине мы поставим да, генератор. И вот как мы телефоном пользуемся, вот все представили да, сотовый телефон, мы закидываем деньги на сим-карту, чтобы ей пользоваться. Вот так же самое. Будут работать генераторы на автомобилях, на предприятиях, то есть на всем, что связано с бизнесом. То есть для дома я куплю генератор, и как хочу его там 10, 20, 30 киловатт использую, мне никто не задаст вопросов. И с меня плату никто не будет брать. Я один раз купил и все. А которые будут для бизнеса, для производств, для вот этой общественной всей работы использоваться генераторы, они все будут выражены в количествах километров, в киловаттах там, в милях там, то есть в том, в чем работает этот транспорт или производство. То есть вот, допустим, да, заправка. Я подъехал на автомобиле на заправочную станцию, закинул там, ну, платежный терминал, просто закинул на, у моего автомобиля генератор да стоит и к нему привязана, ну, в данном случае, сим-карта. Я на эту сим-карту раз, как на заправке, закинул косарь и, и дальше катаюсь. Только это уже будет время, допустим, в часах или в километрах правильнее. То есть будет привязано к спидометру. То есть я закинул косарь, все, тысячу километров могу ездить на автомобиле. Смотрю, у меня уже заканчивается. Я опять заезжаю на заправку, опять пополняю на тысячу и опять поехал. И вот эти деньги... В определенных пропорциях будут распределяться, ну, скорее всего, так же 50, 30, 20 То есть 30% акционерам, 20% фонд и 50% на развитие производства заводов и так далее То есть все идет правильно, все, ну, как бы, ну, вот мне все, в принципе, нравится Все логически, трезво и здраво, ну, ну, надо, надо, конечно, разбираться. Я еще, я еще пока не знаю, я просто хочу разобраться. А 30% акционеров это что, что? значит акционеров 30%? Акционерам от оборотов продаж мегаватт контрактов 30% акционерам доход идет. А, доход вот от этих, как ты сейчас сказал, да, там... Да от всех от всех движений, проще так сказать, от любых деятельностей компании, организации, сообщества 30% процентов от всего оборота финансовых средств идет на э, акционеров. Ну надо, конечно, да, разбираться. Да все просто на самом деле. что разбираться, это уже все разобрано и понятно. Не, просто вот я часто сталкиваюсь каждый день, да, вот с тем, что. У людей большинства линейное, выверенное математическое мышление. И вот как бы обычно человек привык воспринимать вот этими шаблонами, которыми в школе, в университете голову забили, да, линейными шаблонами. И человек пытается просчитать природные процессы линейно. А они же природные процессы, они же стихийные. И подчиняются законам мироздания вот мы то что вещаем и то что делаем мы это делаем через ну, ну прям максимально приближаемся к законам природы то есть чтобы в одном потоке с природой двигаться и все события происходят на одном гребне волны то есть с природы и александр сергеевич во многих видео об этом обращает внимание и говорит То есть, простым языком, как выразиться, да, что вот приходит весна в мае, то есть именно в мае нужно сеять, засеивать да, поля, там, огороды и так далее. Не в декабре. То есть и в декабре можно засеивать, и в сентябре можно засеивать, и в августе, в любом месяце можно засеивать. Но если ты хочешь, чтобы у тебя был максимальный эффект, от того, что ты делаешь И чтобы твоя работа не на смарку была Нужно делать все вовремя Согласно циклов природы Законов мироздания И вот мы это делаем Это прописные прописные, истины. Главное, чтобы за ними Не потерялось Самое главное, рационально истинное зерно Чтобы все было справедливо Да, да, да можно вот еще вопрос, Один? Конечно, конечно. Значит, ну, сначала вопрос, а потом твое пояснение. Вот смотри, по партнерскому вознаграждению, по, по, по, этой, по плану продвижения. Вот если, допустим, пришел человек, сделал ну, сразу как бы там 10 миллионов, да, сделал? Угу. Свыше 10 миллионов. То есть, Ему положен там, подарок, как согласно плану вознаграждения, вот этот вот, как он там называется? Ну, подарки, в общем. Да. Вот, то есть он получает только один подарок. да Не три подарка, а один. Если сделать свыше одного миллиона. И вот дальше, допустим, его же партнер, который там он, в первый линии у него тоже сделал такой же товарооборот, и э, я, получается, должен ему тоже подарить такой же подарок, правильно? Теперь вопрос, значит, э, как вот в данном случае быть? Вот я получил подарок, э, как я своего партнера должен обладать? То есть я должен на эту сумму опять продать свои мегаконтракты, э, закупить ему ноутбук и подарить? Но ты да. все равно в плюсе. При таких подарках ты все равно в плюсе. Нет, я понимаю, но вот, вот допустим… Вот, да, вот, делаешь, кажется, делаешь за свои, я вот в своей первой линии за свои деньги делаю эти подарки. Потому что ты имеешь, во-первых, разницу в процентах, во-вторых, ты должен считать, допустим, если человек, да, вот как Саша Бобров, я понял твой вопрос, он а, актуальный, сейчас его разъясню. А, допустим, да, вот, вот как Саша, нас, Саша как Бобров, как да, сказал, что а, в марте был лимит в одни руки 10 миллионов, сейчас 5 миллионов и допустим есть уже ситуации они неоднократные что человек сразу приходит и как бы покупает на 5 миллионов да вот просто сразу соответственно ты берешь и чтобы ему посчитать э, его вознаграждение ты его берешь по всей вот этой линейке проводишь то есть ты вот эти 5 миллионов разбиваешь как 1 плюс э, 4. Соответственно, ты берешь сначала, считаешь ему вот этот миллион, как будто он первую транзакцию сделал на миллион. Пусть он, да, он одной суммой там перевел криптой там наличными, неважно. Но ты разбиваешь на две части. И как будто он сделал первый товарооборот в миллион. Считаешь ему вот эти проценты там и iPhone. Потом берешь вот эту часть. Опять обсчитываешь плюс 20% там, и ноутбук. Но к тому времени у тебя-то у самого уже с этого товарооборота 30% прошло. То есть ты с этого миллиона ты ему 10% перечислил, а сам заработал 20%. С этого ты ему перечислил 20%, а заработал 10% разницу. И в итоге у тебя вот эта сумма получится с 5 миллионов. На, здесь у тебя, давай просто посчитаем даже, а, с миллиона 20% 200 тысяч рублей, с них ты iPhone подарил за 73, ты уже 130 тысяч в плюсе. А, 4 миллиона, ты 10% заработал. Да, То, все, все, все понятно, я понял. Угу. То есть ты как бы здесь сотку в плюсе. Да, но из-за того, что... Но из-за того, что у тебя же есть еще люди, которые в ширину другие, у которых маленький оборот, и там еще плюсуются, и, ну, тут нормально, ну… Все понятно, Володя, спасибо. Слушай, а вот, допустим, если человек, я с ним поговорил, он говорит, ну, не нужен мне подарок, я хочу мегаваттами. А это ты сам, ты сам решаешь, да, ты можешь мегаваттами, можешь айфонами, можешь деньгами отдавать, как хочешь. Конечно, это уже твое усмотрение. Не, ну чтобы человек как бы, не его, чтобы ему приятно было. То есть, ну и самое главное. Каждый сам Все решает, это, как это. приятности человеку сделать. Может вам будет приятней там на лыжах прокатиться там, или ты там ему круиз на лайнере на ком нибудь оплатишь. Ну, а да, там, да, да. Да. там уже по обстановке, это причем правильно, потому что вдруг у этого человека там день рождения либо это свадьба отлично, либо еще что-то да. ты ему раз там какой-нибудь тему подарок сделал это тоже замечательно угу. то есть вот это вот, этот маркетинг план он как бы ну это скелет как, и, по и, которому потому, работаю моя, я она рекомендует но она как бы да, не да. рамочная такая да конечно ага. то есть можно здесь импровизировать конечно конечно просто это Все уже понятно, отра отработанный понятно, механизм в цифрах. Просто то есть он. В цифрах он прибыльный. Ну, то есть, как бы условия обеих сторон выдерживаются и компании, и твои. Все, все. Ясность есть. Благодарю за ответ. От души. Благодарю за правильные вопросы, которые нужны тем, кто что-то недопонимает. Ну что, кто у нас есть, еще разговорчивый? Ну раз нет вопросов, будем завершать полтора часа Час двадцать шесть, нормально прям нынче поменьше времени Попродуктивней, все по сжатии информация такая Вроде бы опять очень много всех новостей и вроде бы и предыдущие вебинары все затронули, и планерки, и все опять повторили для новичков. Молодцы прям все. Ну и новости классные были. Каждый день э, происходит очень много событий, э, потому что у нас э, со многими годами сложилось э, очень... Э, Такая команда, которая интуитивно понимает, мы бывает с Сашей Бобровым ну, по неделе не созваниваемся, но каждый делает правильные действия. Вот даже не созваниваясь, не обмениваясь информацией, мы в итоге там раз в неделю созвонились, там полчаса поговорили и мы в одном потоке движемся. То есть у нас синхронные движения происходят. Это происходит из-за того, что мы уже более пяти лет э, в интернете, как бы ну, все вот... Ну, большая часть людей, кто сегодня в сообществе, взаимодействуем, работаем. То есть и каждый делает свою работу, то есть у кого-то хорошо вебинары получается делать, вебинары, у кого-то семинары, у кого-то получается там, проволоку крутить, пр крутит проволоку, у кого-то интервью давать телевизионным каналам. То есть мы не, не, не традиционно, так как нелинейно можно правильно выразиться, нелинейный бизнес как бы строим. Мы строим именно как по законам от природы. Вот мне дано, э, вот, ну, у меня вот, я кайфую от того, что я делаю. Вот у нас каждый э, руководитель, он просто испытывает удовольствие от того, что он делает. Даже если деньги ему платить не будут, он будет продолжать это делать. Вот, я вот делаю не из-за денег там, не из-за того, чтобы стать там каким-то там известным человеком там или какой-то авторитет заслужить. Мне просто нравится то, что я делаю. Мне нравится, когда я вкладываю время э, в людей, э, в разъяснение, в разжевывание одного и того же. И потом вижу, когда человек получает результаты, получает плоды там, э, в материальном, в духовном смысле, в семье у него лад становится. И мне просто приятно, что как бы, я смог э, стать полезным. И все. Я как в одно время, там, несколько лет назад, просто определился для себя, что цель и задача любого человека, пришедшего сюда на землю, души, сделать вот из этого скафандра физического тела максимально полезный инструмент для всего окружающего мира. Чтобы я максимально принес пользу, выжать максимальную пользу для всего окружающего мира, для природы, для людей. Там для воздуха, для воды, для планеты, для галактики, для всего, что нас окружает, быть максимально полезным. И все. И вот с этим я живу. Каждый день я просыпаюсь, засыпаю вот с этими чувствами, эмоциями. И просто вот живу, радуюсь каждому дню. И это правильно. Ну, у каждого свое понимание правильно. То есть у нас с тобой, видишь, одинаковый взгляд, значит, просто на вещи. У кого-то он менее. Ну, какой-то другой. У каждого свой опыт, свое количество жизни прожитых. И поэтому каждый Мне воспринимает по сути. Когда люди мысли-то Да-да, может быть, это словами не так красиво скажешь, как ты это сейчас сказал. Но мысли-то, в общем-то, они совпадают. Действительно, на самом деле. Закон подобия: подобное притягивается к подобному. И чем нас больше вот таких людей, тем ну, вот эта вся синергия, вот эта вся энергетика наша, вот этот весь наш заряд позитивные мысли, мышления, оно просто вокруг трансформирует все, вообще все. Человек, который вроде бы не имел никакого отношения, вот я вам расскажу свои, да определенные. Вот Денис знает эти все действия. Когда мы проводили благотворительные мероприятия целый месяц, раздавали продукты питания людям безвозмездно и рассказывали им о неправильной финансовой системе банковской у себя в офисе в центре Красноярска, мы проводили по три семинара в день. Всегда был полный зал народа, люди под запись записывались. У нас сидел человек на телефоне с ручкой и просто на несколько дней вперед была запись людей. На получение продуктов питания. И 20-30 минут перед получением продуктов мы им рассказывали о несправедливости финансовой системы. Ставили ролики Грефа, где он говорит, там что народ это быдло, там нельзя ему давать информацию. У людей был, просто ну ломались шаблоны в голове. Мы вот это делали. И что я хотел подчеркнуть: вот про вихри, да, порой проходило так, что человек просто проходил мимо. Вот офисное здание, коридор, да и много офисов, там, 20 офисов на этаже и коридор. Человек просто из одного офиса шел в другой, проходя мимо нашей двери, где проходил семинар, его засасывало. То есть его неведомая сила э, притягивала к двери, открыть ручку, заглянуть лицом, что тут происходит. И он переступал порог и оставался в зале. Все, и забывал, что ему нужно было куда-то уже идти, ехать домой или еще... И он, то есть, досиживал, получал эту информацию. Вот так работает как бы вот это коллективное сознание, которое мы вот генерируем. А через интернет это просто происходит, множится вообще. Вот. Сейчас мы это выложим, один ролик в ютубе У него будет, допустим, мощность там 10 киловатт по своей силе. Вот нас там 16 человек перезальют этот ролик на свои каналы, а там по 1000 подписчиков. И уже в 100 тысяч раз усилились эти 10 киловатт. Эти люди лайкнули, репостнули, там, посмотрели и передали еще кому-то. В мыслях начали процессы у них там генерироваться, синапсы начали вырастать, там связи в мозгу появляться. информация структурироваться. Миллионы людей уже в это втянуты. И это все происходит. Вот там, щелчок, хоп, и все и произошло. Это просто классное время, в котором мы живем. И блин... И порой смотришь, как бы кто его вот это время просто прожигает впустую, думаешь, блин, да как то бездарно тратить свою прожитую жизнь просто там за бутылкой водки там в гараже э, и перед телевизором. Ну что, благодарю всех за сегодняшнюю встречу. Подписывайтесь, пусть люди, кто будет смотреть данное видео на канал, ставьте лайки, репосты, делитесь видео, перезаливайте на свои каналы YouTube, пусть как можно дальше разливается наша информация об источниках энергии. Мы изменим мир к лучшему, все вместе. Спасибо, Володя, тебя тоже было далеко, очень полезно, информативно, очень классно. Я первый раз на планерке, мне очень понравилось. Супер. От души. Всего доброго. До свидания. Всех благ. Пока-пока. На связи.